Микер опер! Майнгад, опять, FNAF! My... Oh. Ладно, сегодня будем опять выносить Фредди. Я надеюсь, что меня в этот раз не испугает. Вот так вот делаем. Это очень обязало, кстати, знакомы. Чел ты. Ладно, это мои приколы просто. Ну, точнее, как мои. Не мои, но не мои. Вам... Ладно, вам не понять моего юмора. В общем, сегодня опять будем играть в это. Я надеюсь, что вот этот вот Фредди меня не испугает. Если я получу скример, то он получит скример. Префразировал фразу той Фредди. Фройди! <смех> так... Я тут играл... Нет? <смех> <смех> <смех> так... Я сейчас... Начну в это играть... Да. О, все найс. все начинается. Ой, Плумбой. Фредди. Так, что, Фредди? Что? Как этот еще спиногрыз появляется? Я не понял. Плумбой, иди нахрен. Так, я там просто немного молчал. Ой, мое. 5. Чика, ну ты задолбала меня. Ах ты, мелкая сволочь! Чи не хочешь проблему добавить? Ля ты крыса. Так, от автона надо избавиться. Блумбой кошмарный. Ах ты еще Блумбой! Ах ты крыса! Не, такого тебе нельзя простить! Такого тебе нельзя простить! Смерть. Вот здесь у меня не было вариантов. Погоди. Но ничего. Я, я смогу еще вынести Тихо, их. На! Так, убираем кошмарного полумбоя. Потому что он меня бесит. Спросите, Начинаем что по новой, Миша. Не играл ни во что. Так, включаем сразу же за вентиляцию. Так, камеру чекаем, ничего нет, все отлично. Алло, где? Так. Ну... так. О, -о май. Фух. Да блин, а Мишка вроде золотой, ты меня задолбало еще и. Ещ и фантомный мишка Фредди. Что? Ещ у меня две двери закрыты. Эти спиногрызы мне мешают. <связывая> Что? Кто добавил эту марионетку? Ах ты крыса мелкая. Решила бы мне добавить марионетку. Нет. Нет, нет, нет, такого не будет. Еще раз, начинаем отыгрываться. Если я не отыграюсь, я просто буду молчать. В общем, эта мразота прошла. Да. Извините, что я ее так назвал. Это еще что за шарик? Так, ладно. Блин, бесит меня, да, все. Я не вина ни хрена. Чика, ты меня бесишь. Эта мразнота мелкая, тут еще. Да что ж такое! Я не могу сдерживать себя. Извините за такие слова. Как мне теперь это выжить, нахрен. Так, этот мишка мне достал. Как неизвестно, но неважно. Да блин. Ненавижу я это дерьмо. не опять напугали. Я снова обкакался Достало меня это все. Блумбу иди нахрен. О, блин, опять. Я, скорее всего, реально уже обкакался. Ч маме скажу? Ладно, не важно. Дальше было был обкакан. бесишь ты меня. Ты понимаешь, ты меня бесишь? Кто тебя вообще добавил сюда? Скотт? Видимо, что так. О, птичка. так так я выбираю один процент для для этой фигни ну чтобы ну короче заряд поняли еще кто это а это бонни Фух, ненавижу я это Так, давай, мне надо это протянуть, не отсюда нахрен. а Да что ж такое? Мне уже кричать становится немного плохо. В общем, меня сегодня опять унизили. Но это не важно. Возможно, в следующий раз еще так же буду кричать, орать, ну поняли. Ладно, всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик, ровно, но увидите на канале Кио Офер. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и мира вам. А я пойду сыграть ещё.